Привет! По словам инженера поиска Google Гэри Илша, порядка 60% контента в интернете – это дубликаты. Эту цифру он привел в своем докладе на конференции в Сингапуре. Далее последовали уже стандартные рекомендации по удалению дубликатов. Склеить дубликаты протоколов, отдав предпочтение HTTPS. Склеить с WWW и без WWW. Закрыть URL-адреса с бесполезными параметрами, такие как, например, сортировка, поиск теги. Склеить варианты URL со слэшем и без слэша. Удалить другие дубликаты контрольной суммы. Вот на последнем. Давайте с вами остановимся поподробнее. Как Google определяет дубли? Мы сокращаем контент до контрольной суммы и делаем это, потому что не хотим сканировать весь текст, поскольку это просто не имеет смысла. Это требует больше ресурсов, а результат будет примерно таким же. Поэтому мы вычисляем несколько видов контрольных сумм для текстового содержимого страницы, а затем сравниваем эти контрольные суммы. Для расчета контрольной суммы используется центральный элемент страницы, ее основное содержимое, за вычетом шапки, футера и боковых панелей. После того, как будут рассчитаны контрольные суммы и создан кластер дубликатов, Google выбирает один документ, который он и будет показывать в результатах поиска. С помощью этого подхода Google определяет не только полные дубликаты, но и частичные. После определения дубликатов Google переходит к выбору главной страницы в кластере. При выборе канонической страницы Google использует более 20 сигналов, в их числе Content, PageRank, атрибут Relcanonical, переадресация, наличие HTTPS и другие. Google присваивает веса этим сигналам, используя машинное обучение. Так что, несмотря на то, что бравурное заявление Джона Мюллера о том, что ссылки SEO не работают, его же коллеги в своих докладах эти заявления опровергают. Пэтшран как работал, так и продолжает работать. Более подробно изучив эти доклады, становится понятно, что значение грамотной внутренней перелинковки сайта тоже не утратило своей актуальности. Как грамотно работать с внутренней перелинковкой мы уже рассказывали в своих видео. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте свои вопросы в комментариях. До встречи!